Здравствуйте, меня зовут Яна. Мы начали заниматься в этом году. Пришла я со своей дочерью по совету друзей. Вы знаете, не разочарована, мне очень нравится. Я вижу прогресс своего ребенка, вижу как она растет в плане английского языка. Меня это радует. Мне очень нравится метод, который применяет Елена Владимировна. Мне очень нравится и атмосфера, и коллектив, и отношения, и к детям, и к учебе, и ко всему. Я очень рада. Спасибо большое.